Одну. У него две оборонения, два бака бензовых и это, как то пушка сма. И сейчас я покажу, как собрать его. Но сначала небольшой, э, в общем, рассказ. Я потом на втором видео... Я будет показываться во втором видео Коврадин. А на третьем свой пистолет. Да, у меня такой же пистолет, мы сами его сделали. Mm -hmm. Ну что ж, перейдем нашему танку. А ну иди сюда танк. Иди, иди, иди, иди. Ребят, вот наконец-то он пришел. Ну что ж, давайте его собирать. И сейчас мы его розы заберем. Ребята, начнем с пушки. Ну что ж, поехали собирать. У нас храня. и все мы соединяем вот так ну что ж всем пока вы были на канале супер лего вот сейчас я вам покажу еще мои танки ну что ж сейчас я их размножу соберу быстренько и вперед вот такая у меня потасал это немецкая потасал у него очень сложное название я не помню уже какой это Марду Второй, по-моему, да. Это Марду Второй. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также, если ждите новых роликов, подписывайтесь на канал. У меня осталось 8 подписчиков. И скоро будет конкурс. Всем пока.